мы продолжаем изучать красоты Мадрида сегодня приехали в парк ну, здесь как территория парк на парке еще парк очень-очень много разных локаций и вот этот участок Он совсем не похож на город Мадрид какой-то курортный дух это бывшие охотничьи королевские уходы, сейчас парк, можно взять водку в Барка и поплавать на лодке, 45 минут 8 евро по-моему, 45 минут мне кажется с головой, потому что особо тут, большая территория, ну, что тут плавать, скучно? Так, и очень-очень много здесь всяких вкусняшек, кафешек, ресторанчиков, запах. Вот такое чувство, что здесь, знаете, как вот атмосфера, как будто ты приехал, скрыл сюда. Такой куда переводится тусовочный город. Так необычно, что в обычном большом каменном городе может быть такая атмосфера. Как город в городе. Поехали! А? Сейчас мы к карте подойдем, посмотрим так. Вот здесь мы были, мы проходили А, нет, мы не проходили Ну да, мы, мы приехали Где-то здесь мы припарковались Спустились вот так Эмпаркадеро, это где паркуются да, лодки, лодочная станция, наверное. Вот так мы прошли вдоль самого озера. Я не видела здесь э, кафешек. Это, наверное, наверху, но очень пахло шашлыком. И сейчас мы находимся вот здесь. Вот, вот здесь мы сейчас находимся. Мы должны тогда все-все-все пройти и изучить. Фонтан работает? Нет, фонтан не включили. Ладно, пойдемте. А вот еще какое-то Рио. Мансонарес. Это та река. Река какая-то. Так, еще какой-то.. Я думала, это храм, а это метро Лага. Так, хорошо, пойдемте. Двигаемся дальше. Вдоль красивой, красивой аллеи. Нет, ну тут такая специфическая мама! атмосфера. Скажи, когда на каком-то курорте мама! морском. Ну да, есть такая меня... прекращай. А, фенат, фенат, я... а завтра я могу, да? Я иду, им хлеб. Это а мама? Да мне тоже, будет. вот правильно, это не интересно. Сами разбирайтесь, почему вы друг друга бьете. Я... Смотри, какие скамейки. Ты можешь лечь. Это, что, да, да, Здорово. Очень удобно. Вот сейчас смотрите, женщина ляжет. Лягла просто, знаешь, есть такая. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Ну как же здесь необычно. Но летом если здесь нельзя плавать, это издевательство. Потому что, Но я в думаю, в зару так хочется окунуться, нигде нет, да. И вода такая не для плавания видна. Вот смотрите, как дядя красиво играет на инструменте. <связь> Велосипеды можно взять на прокат. Ой, ребята, смотрите, сколько пуха. Ну, тут, наверное, никто его не поджигает, как у нас. Тут это все пух белый. Сережа! А у них не делают, как у нас? Пух не поджигает да, спичка? Я, так и я -то тоже мать, сразу. У них, наверное, такое нет. Сейчас сразу пожарная. Да. да. Ой, такой слой хороший, так бы горело, так что, и сразу бы чистенько все было. Да, ну вон тополя растут, и посмотри, я просто удивлена, что в Мадриде есть тополя. Я думала, только у нас. Только у нас на тополе тополя. Да. Ой, Ренат, ну не надо, он не очень чист. пойдем. А это велосипеды на прокат можно взять и кататься. Электрический? Да нет, наверное. А, да, да, да. Да, да это электрический. Шуночек, он большой для тебя ходит. Давай ручку. Идеально. Смотри, какой ресторан. Тут это подороже, все, видишь, где денег. Да. Или тут только в обед будет открыто М -м -м. Ну, да, нет, нет. Смотри, на лодке никто не катается ну, Сейчас но, и не будет Очень много велосипедистов ну, Это со своими велосипедами а Не включили еще Они хотят они больше, они недовольны. Это собака видит воде. Да. Чего да. Как собачка Ян будет поесть. Смотрите, как интересно сделаны острова в озере. Они привязаны? Вот, но они могут плавать Если их отвязать Такая вот конструкция, как кассеты И каждый цветок корневая система Она так, достаточно плотно защищена В этих кассетах Очень, кстати, удобно Хорошая идея Мы все места, места изучаем. Ян меня водит по злачным местам. Куда-то спустились, куда-то поднялись. Сережа говорит осторожно, потому что могут быть змеи. Ну, по сути, могут быть. Но мне кажется, что здесь стоят отпугиватели, потому что очень много людей в парках. И все валяются в траве с детьми. Ой, как же тут папа. красиво. Папа, давайте смотреть, где папа. А, ну-ка, где папа? Очень странно. Я не вижу папа. Где вы? Да. Мы так и поняли, что вы пошли за нами. Ну что, ребята, берем лодку. Я вообще не знаю, сейчас время. Сколько, сколько, сколько. А, у меня вообще стоят часы. На без 10-10. На без 10-11, вернее. Здесь даже такие длинные стоят лодки, как, как в Вен... Венеции гондолы, похоже. А, не по барка. 6 евро, сейчас 8. А -а -а. Если после 65 евро. Все, берем один, да? Да. Всего 4 У Почему? Оля совсем маленький. Пока.. Пока.. Пока.. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Но. Ну да, смотри, 5. раз, два, три, четыре. По Вон четыре человека. Где? -то? Четыре. Не, это четыре. Вот язычего дальней. Да не, все по четыре, Сереж. Не, ну понятно, что Почему наш менталитет, мы впихнемся куда угодно, так, но здесь то, такие ну, прям Зруцлые. Понятно, что занимают много места, маленькие же занимают а. давай, давай, папа, я не говорю я не буду гривститься, но нам не дают, потому что всего четыре человека максимум на лодке, а с пятером, и на все наши уговоры они все никак, такие правила, и все. Ну да, в лодках по четыре человека мы тоже это видим. Я понимаю, но ты же тут не будешь доказывать, понимаю? у нас-то можно посадить, а здесь ну, ты будешь спорить, она деликатно несколько раз ответила. Ах, печалька, мы остались без лодки. Ну, Сережа. Тут сзади Я вижу, И что теоретически мы помещаемся, но вот смотри, папа с двумя детками сам, но Ян будет пищать, конечно, если но мы да, его оставим. ты останешься. мы уже так ходили, помнишь? Помню, да, Я истерика, истерика была. была. Ну все, тогда держим нейтралитет, значит лодка никому не достается. Давайте поднимем себе настроение. Будете сладкую вату? Да, да. Подожди. Есть вот такая голодненькая. вот тут меньше всего в ней красители. Есть розовая? Нет. Мамочка, не. я, я хочу отдельно маску отдельно мне. Роса, да, или Ассуль. Как, да? как розовый? Роса? Да, Роса. Розовая, и Ассуль, да? Мамочка. Или Ассуль и Бланка? Роса есть. Ассуль и Бланка или Роса? А, а это зачем? Это а, а здесь? Так, берите вату. Так, давай. так на. А я не буду я буду Но, не он не будет говорить. Мальчики да? держите. Мальчики, мальчики. Мальчики, мальчики. Мальчики, мальчики. Мальчики, Вот мы мальчики. Мальчики, мальчики, мальчики. Мальчики, мальчики, мальчики. Мальчики, мальчики, мальчики покушаем сладкую вату давайте облачка мои. так вон скамеечка вон вон вон не сюда я подниму ренат пройди на скамейку сядь фонтан включили кстати делись со мной держи держи держи держи ее угу. папу гостите Теперь только любуемся лодочками, все в тенек, мы в теньке сидим. Ну что, что ты делаешь, люди... люди? Сюда приплывает тенечек, пожалуй, единственный. Вот в ресторан зайти, смотрите, очередь стоит даже. Посадка полная. А Какие пчелки? Лиса, леса, леса со всех сторон Вот идем сейчас с Сережей Разговариваем, представляем Как раньше здесь охотилась Королевская свита Сколько знать Сколько здесь живности Всякой разной Но таблички стоят, что олени Могут выбегать на дорогу Но я не думаю, что они такие дурные Когда много людей будут выбегать Потому что сейчас вот люди везде, и вот кажется, что никого нет, а на самом деле всех очень много. Вот с той стороны, с той стороны, все где-то с посылочками. Но мы решили уже обратно разворачиваться, потому что если мы так будем прямо все время идти, дорога приведет к парку аттракциона. Это мы когда ездили на канатной дороге, вот с канатной можно было спуститься вниз и прийти к этому парку. Там парк с такими очень серьезными аттракционами для взрослых. Вход на территорию парка стоит от 60, по до 100 евро. 100 евро это если ты без очереди. Ты заходишь и там целый день можешь ходить без очереди, проходить на все аттракционы. Можно по 60, по-моему, да, ты говорила, и стоять в очереди. Вот мы здесь, смотри, вот мы тут. Так. Вот мы прошли. Вот озеро. Оно так отсвечивает сейчас. Секундочку. Вот так, наверное. А, вот вот. вот, вот мы, мы здесь припарковались, вот мы озеро. И вот мы по этой дороге идем, идем, идем, идем. Uh -huh. Вот мы здесь. Так. Если вот мы дальше пройдем... Вот какая-то площадка, а вот этот парк. Вот откуда а, ну, зв до звуки доносятся. Ну, до парка еще идти, да, немножко пройти. Ну, потом еще обратно. Ну, потому что, ну, огромный, да, ты видишь, вообще угу. парк огроменный. Идем, идем. Ты доключишь? Ну, вот это все, вот, ты понимаешь, вот это все парк. Вот ага. это все огромное. Ну, вот тут вот, вот. Что такое? Охотничья угодья, видишь, его не застраивает, он так и остается. Ага. В самом центре такой... Ну, говорят ⁇ Легкие Мадрида ⁇ Легкие Мадрида, да? Легкие. А вот эта территория парка в центре Мадрида называют ⁇ Легкими Мадрида ⁇ Поняли? Это папа, имеется в виду, что в центре города да, много растительности, зелени. Не, мы туда не пойдем, сынок. Куда нам потом обратно возвращаться? Ты знаешь, сколько мы уже прошли сегодня ногами? Пойдемте там лучше возле озера посидим. Там так хорошо. Идемте. Из лица вышли. А <laughs> Была сильная мороза. жара. <laughs> да, Марк стоять. Жалко, что здесь нет пляжа как такового, что прям нырну. нырнуть, да. Потому что реально нырнуть хочется. Сразу видишь водоемчика. И... А атмосфера крутая, очень крутая. Как будто какой-то в городе курорт. Ну, то есть ты понимаешь, что ты в городе. но такое чувство, что ты приехал на какой-то курорт. Ну, то, да, а это всего лишь в центре Мадрида. это вкусно! Вкусно? Да. Так, идемте посидим немножко возле воды, охладимся. А то я фух. Говорит Ян Надо где-то спуститься на там Может, людей прибыло, по-моему, да? Да-да-да, людей много О, смотри, еще больше Очередь в ресторан да, Хорошее место Да-да, если такая очередь Мами! Мами! Ты уже меня Мами называешь Молодец Мами Пустимся вот есть переезд. И давайте, ребята, раздеваемся и ныряем. Фух, как тут хорошо. Здесь сразу по-другому, да, свежеток. Ну да. Так, ну туда нам продвинуться, наверное, тоже. Да. Места особо нет. Ну ладно, да, все, да. Тут на бетоне только. А, да вот же, Сереж. Да. Здесь рыбка помельче, но помельче это пока на поверхности. Но зато самы приплывали. Здесь так этого много. Мама уточка с взятами, какая прелесть. как много лодочек сейчас стало. Солнышко уже не такое пекучее. Хочется сказать, дайте мне, пожалуйста, очки, которые носят испанцы, чтобы понять их жизнь. вот Посмотрите, это обычный выходной день. И очередь в рестораны. Они просто приходят сюда семьями. Здесь такие огромные столы. Все занято. Это здорово. Очень, очень семейный.